три года как Владимир Путин увел продуктовый эмбарго запретил ввоз товаров из стран Запада в Россию вот вы как-то на себе за три года почувствовали вот каких -то товаров в магазине не стало или может какие-то подорожали я не скажу я этого угу. не обращал кушать поменьше стали вкусненького угу. стали себя больше конечно урезать уже никаких дорогих сыров никаких дорогих масел Мясо только по праздникам. Да, По-моему, пока все по-прежнему. Сельское хозяйство лучше стало развиваться. Mm -hmm. Больше продуктов своих будет товаров. Да и мясо также. же. знаю, у нас все, какие продукты-то у нас все свое. Да? Ты может в городе кому-то сказываться, а в деревне это не очень, наверное. Ну, продукты-то подорожали, конечно. Но это самое. Так-то ничего вроде. Ограничения эти не мы же вводим, угу. это же другие страны вводят, поэтому угу. не надо, нам это не нужно в принципе, должно быть все мирно и хорошо. Война была, она уже прошла, но следов много осталось от нее. дорожает, конечно, везде и не потому, что эмбарго mm -hmm. и не потому, что все жизнь такая, эпоха такая, но этим зарубежным друзьям, так сказать, надо пожестче самцы это делать от нас пожестче. Mm -hmm. ну, они, они без нас, мы без них проживем, а вот они без нас то тяжело живут, жить mm -hmm. будут. Все ресурсы у нас. Вот на край. Они только на машинах выезжают. Больше никак. Когда Трамп стал президентом США, все говорили, что вроде бы он должен ну, отменить эти все санкции. Он на днях их продлил. Ну вот, вот, вот он почему продлевает. Так происходит, по Потому вашему? что им правят. Не он правит, угу. а им правят. И ему делают. Все эти конгрессы, все это, они давят на него, а он вынужден это делать. Uh -huh. Поэтому Да ему не дают просто его долбанный конгресс или как там их называют. Uh -huh. они, они ему просто тыкают что делать и все, он что сам может сделать. Это uh -huh. у нас Путин может проказать и не выполнить, а он что, пока конгресс не скажет, он ничего не делает. Он не виноват, им руководят. Uh -huh. uh -huh. А кто руководит? Uh -huh. Ну там. Кто там? Они как руководили всеми президентами. Даром же этого Кеннеди убили. Значит, какая-то там есть, что-то кто-то руководит ими. Если он всю жизнь за доллар вот так держался и умеет это делать и отнимать у других, он так и будет жить. Его поздно перевоспитывать. И не, не без разницы ему. Китаец ты, русский или Путин, или. Как он, Ляо там, <смех> неважно, он будет гнуть свое. Ну и чтобы его не пнули с этого кресла, он, конечно, будет прислушаться к Америке и выполнять те, которые ему там будут навязывать. И это необходимость. Это жизнь такова. Как без этого? Вообще, вот как думаете, это экономическое противостояние России и США, кто в нем виноват? Вот Без конца продлевает, продлевают санкции. Да, по-моему, там же все и так понятно. Конечно, америкашки. Почему? А да. что, а им все, все мало, надо кого-то захватить, тянуть войну, а наши все сопротивляется. Потому что у нас страна крепкая. Да, все виноваты. У -у -у. Нам тоже отступать нельзя. Если отступим, еще хуже будет. У -у -у. Я так думаю. Все-таки американцы должны понять, что Россию не победить угу. То есть они должны Конечно, они должны понять Нас перестали бояться и уважать в той мере, в кое заслуживала Россия былые времена Вот и Это зависит от того, было гений 2, Гитлер Сталин ну, Владимиру Владимировичу по гороскопу написано, что он должен владеть миром. Потому что ибо имя так расшифровывается. Владеющий миром. Вот. И, ну, в общем-то, к этому и дело идет.